всем привет развитие робототехники идет огромными шагами вперед и то что вчера еще казалось фантастикой сегодня уже становится реальностью ты думаешь ты терминатор а? <соцентрический роман> так одной из лидирующих компаний по разработке роботов стала boston dynamics концепция которой заключается в создании общества сосуществующие с умными роботами умеющими делать все как живые люди и животные. Это сложно, ведь мы сделаны из металла. Здесь требуется мастерство. Я им почти обладел. И сегодня я предлагаю вам взглянуть на их разработки, которые уже используют Наса и множество других компаний. Boston Dynamics была основана в 1992 году группой лиц во главе с Майком Райбертом, который специализировался на разработке новых роботизированных механизмов, обладающих повышенной подвижностью. Еще задолго до создания компании, Майк, работая в лаборатории Калифорнийского технологического института, разработал концепцию конечностей, позволявшую сделать движения роботов более естественными и совершенными. После чего в 1986 году он возглавил лабораторию в Массачусетском технологическом университете, где нашел единомышленников, с которыми основал Boston Dynamics. До 2005 года о компании мало чего известно, но после активного сотрудничества с MIT по заказу лаборатории реактивного движения и управления перспективных исследовательских проектов DARPA, Организация Boston Dynamics начала разработку четырехногого автономного робота BigDog для нужд американской армии. Назначение которого было в транспортировке снаряжения и продовольствия весом до 45 килограмм по сильно пересеченной местности, где не может проехать военная техника. Скорость передвижения робота составила 10 километров в час. Он имел полностью автономное питание на 24 часа и передвигался за счет дизельного двигателя внутреннего сгорания. Установленный на нем лидар обеспечивал работу стереоскопического зрения, а бортовой компьютер отслеживал заданный заранее маршрут по GPS или следовал за ведущим боевого отряда. В дальнейшем шло усовершенствование этого робота, что позволило ему увеличить грузоподъемность до 180 кг. Но армия отказалась от закупок Big Dog из-за слишком шумного и дымного двигателя, что позволяло раскрыть местоположение военного отряда. После череды неудач в 2012 году Boston Dynamics вновь получила заказ от DARPA и спроектировали куда более усовершенствованного робота под названием Wildcat который сильно отличался от BigDog, большей скоростью, маневренностью и устойчивостью. Установленный бортовой компьютер с помощью алгоритмов динамического управления и датчиков в реальном времени анализировал положение корпуса робота относительно опорной поверхности и других объектов, что позволило машине совершать резкие маневры и развороты без падения. Благодаря гибкому позвоночнику, эта модель способна передвигаться рысью и галопом, ее грузоподъемность составила 150 килограмм со скоростью 32 километра в час, а движение обеспечивает метановый двигатель, что позволило уменьшить шум исходящий от работы робота. Все это и дало толчок для разработки и усовершенствования роботов. Не только для армии, но и для выполнения спасательных операций, а также для домашнего и офисного применения. Так компании Boston Dynamics удалось сотворить робота Spot который отличался своей маневренностью, легкостью и восприятием. Он получил встроенный электродвигатель, аккумулятор, твердотельный гироскоп и гидростабилизатор, а также компьютер, контролирующий сенсоры и координацию конечностей, обновленную систему динамического управления, позволяющую ему быстрее и лучше реагировать на внешние воздействия, а также умение бегать, прыгать и ходить по лестнице. Робот может избегать препятствия благодаря системе 3D видения, а стереокамеры и датчики глубины помогают роботу их обнаружить. Планируя в реальном времени свои движения, Спот регулирует длину шага и производит множество вычислений, что помогает ему самостоятельно исследовать местность для выполнения задач. Благодаря чему этим роботом заинтересовались инженеры NASA И, используя его как прототип создали машины для замены марсохода под названием MarsDog. Они собираются отправить на красную планету трех таких собак, которые в разы увеличат возможность исследования Марса. Помимо чего, роботы смогут изучить не только поверхность планеты, но и ее пещеры. Они получат новую систему управления, основанную на алгоритмах искусственного интеллекта, а также станут автономными единицами, которые будут легче, компактнее, маневреннее и быстрее, чем стандартные роверы. Один из них будет ориентирован на исследование пещер и будет иметь механическую руку-манипулятор, а два других будут использовать для исследования поверхности планеты, которые смогут рисовать карты и передавать данные на Землю в режиме реального времени. Но помимо работы с НАСА, в прошлом году роботы Spot поступили в продажу на рынок США. и теперь каждый желающий может приобрести это творение за 74 с половиной тысячи долларов. Его возможно адаптировать для своих целей, но к сожалению рука-манипулятор не входит в комплект, что ограничивает его возможности. В стандартную комплектацию входит два аккумуляторных блока, зарядка, пульт оператора, чехлы, а также программное обеспечение. На данный момент компания принимает заявки от потенциальных клиентов, которые планируют использовать роботов на строительных площадках, электростанциях, а также для обеспечения общественной безопасности. Помимо этого у Boston Dynamics есть еще один немало интересный робот под названием Atlas, который является последним и самым совершенным в линейке антропоморфных роботов. В Atlas компания воплотила свои наиболее передовые достижения, представив публике робота с феноменальной устойчивостью и проходимостью. В его конструкции широко используются детали, напечатанные на 3D принтере, что позволило существенно уменьшить массу и его размеры. Робот способен не только подниматься при падении, но и выполнять различные трюки. А благодаря стереозрению, дальномерам и другим датчикам робот может манипулировать различными предметами, в частности поднимать и перетаскивать коробки, а также передвигаться по пересеченной местности, в том числе и рыхлому снегу. Но как Boston Dynamics собирается использовать этого робота в дальнейшем, пока остается в тайне.